Всем привет, я хочу что на этом видео набралось много дизлайков, поставь дизлайк, если не поставишь то получишь двойку в школе.